Дамы и господа, теперь разреш... э, на всех моих последующих видео разрешены все комментарии. Кроме тех, которые содержат одно единственное слово. Тому, кто его обнаружит, тому награда. Блин, фигня полная.